Как же подключить телефон к Xiaomi, к телевизору? Современные смартфоны обладают множеством полезных функций. Хорошей камерой, высоким разрешением, фото и видео. Но все же иногда требуется, например, перенести изображение на большой экран. Поэтому пользователи интересуются, как подключить телефон к Xiaomi, к телевизору. Для этого потребуется, как правило, провести данную операцию. Итак, первое подключение, которое мы будем рассматривать, это будет подключение, D... подключение беспроводное DLNA, так называемое. Это популярное беспроводное подключение, идентифицирующее стандартному USB разъему только через использование флеш-накопителя. Проводов и сторонних кабелей не нужно будет. Итак, для этого нам потребуется, нам не нужны будут никакие провода в данной технологии DLNA. Если ваш телевизор это поддерживает, то вы сможете э, без проблем пользоваться. Достаточно телевизор по кабелю, либо по Wi-Fi подключить к вашему Wi-Fi роутеру подключиться телефоном к Wi-Fi роутеру и далее э, скачать специальное приложение э, специально это приложение ну их на самом деле очень много приложений э, идентичных они работают по технологии DLNA Chromecast Smart TV вот Google UPnP вот это приложение ссылка на это приложение будет в описании к видео вот вы всего лишь на все скачиваете даете разрешение вот причем разрешение дается обычного стандартного пользователя а не разработчика вот вы даете разрешение на использование этой программе э, таких функций как э, Wi-Fi, подключение к Wi-Fi, подключение к звонкам и подключение для передачи данных. Вот и все, и без проблем ретранслируйте. Но здесь стоит учитывать разрешение вашего видео, которое вы собираетесь ретранслировать, с разрешением максимальным, которое может ретранслировать э, телевизор. То есть, если, допустим, вы сняли видео в формате 4K, то соответственно телевизор, который э, к которому вы подключились, допустим, может ретранслировать видео 1080p 60 кадров в секунду, то, естественно, 4K видео он воспроизвести не сможет, и вам будет выдавать ошибку. Для этого вам нужно будет сжать это изображение, либо взять какой-то конвектор, перекомментировать его для того, чтобы без проблем помещался в заданные рамки, которые может ваш телевизор воспроизвести. Вот и все. Это один из способов. В следующий раз мы рассмотрим другие способы.